Добрый вечер всем. Я вижу, что меня слышно, и значит видно. Есть, отлично. Извиняюсь, что заставила вас немножечко ждать, готовилась к вебинарам. Наверное, начну с того, что... Темой последних дней является акция, которая на самом деле еще месяц назад и даже, может сказать, неделю назад никого бы не привлекала. Это акция компании Nintendo, да, которая выпустила покемонов, и сейчас только все соцсети, фейсбуки и весь интернет только пестрит покемонами. Так вот, хотелось бы показать вам график этой акции как одной из идей на миллион. Когда я планировала свой вебинар да, с названием «Сделка на миллионы об этой акции речи не шло, просто так совпало, что как раз вот данная акция сейчас привлекает всех внимание. И посмотрите, пожалуйста, что с 14 тысяч фактически за, за неделю чуть больше акция выросла порядка 130%. 130%! за неделю. Вы представляете? То есть это как раз и есть та сделка, которая на миллион. И вот много сегодня обсуждений, в том числе и на Смартлабе, данной акции. Василий Еленников написал о том, что как может быть, что компания, выпускающая фактически воздух, за неделю выросла и капитализация данной компании на данный момент 39 миллиардов долларов. Тем временем, как у Роснефти всего лишь 56 миллиардов долларов, и Сбербанк 48 миллиардов долларов. То есть Сбербанк, который, скажем так, банки находятся в каждом городе по несколько отделений, а то и сотен отделений, если взять Москву, и то капитализация э, не намного больше компаний, которая выпускает воду. К чему я это веду? Потому что на самом деле... То, что раньше для нас считалось надежным, мы, мы хотели видеть, скажем так, в своем портфеле акции, которые действительно весомы, которые можно пощупать. Мы знаем, что этот завод находится там-то, там, -то, там -то, выпускает такую-то продукцию, мы каждый день пользуемся. Но на самом деле сейчас эти компании не то, что они уходят на задний план, но они не дают таких приростов, как IT-технологии, как, как новейшие технологии, как интернет-коммуникация. То есть то, что у нас сейчас активно развивается в 21 веке. Да? Интернет, соцсети, Google и так далее. Сразу ребят напомню о том, что я сначала рассказываю и показываю то, что я хочу вам показать и рассказать. Но в дальнейшем я отвечу на вопросы, которые вы написали мне на почту. Те, кто внимательно готовился к вебинару, задали вопросы мне заранее, а уже после я отвечу на те вопросики, которые вы написали в чате. За себя скажу так: я последние месяц-полтора практически не торговала. То есть очень мало сделок вы видели мои, которые, скажем так, были внутридневными, их очень мало. И на основных инвесторских счетах есть, есть даже счета, на которых я не открывала сделки более месяца. Связано это с тем, что рынок сейчас действительно непростой, рынок находится в широком боковике. И очень многие из вас мне писали о том, что, Ира, я там торгую неделю, две, три, не зарабатываю теряю. И, конечно же, я ребятам говорю о том, что э, лучше сейчас отдыхать и дождитесь э, не только тренда, дождитесь 1 августа, э, можно попросить сбросить анонс. 1 августа у меня стартует обучающий курс, на котором я конкретно, подробно буду рассказывать о том, когда не стоит вообще работать в рынке, когда можно работать в боковике, а когда есть смысл действительно торговать и делать сделки на миллион. Потому что рынок, если посмотреть... Статистику за год, за несколько лет не так часто дают уникальных возможностей, на которых можно действительно прокатиться и заработать хорошее движение. Ну, я на примере сегодня рассматриваю несколько инструментов, несколько акций, которые действительно без особых каких-то знаний фундаментальных давали именно по тех хорошие входы и на них можно было заработать. Также мне бы хотелось вам сбросить, сейчас найду, сбросить ссылочку на вебинар, который я проводила еще в декабре 2015 года. Вот Рекомендую вам его посмотреть по той причине, что в конце прошлого года я на вебинаре рассматривала довольно-таки большое количество акций, по некоторым давала анонс и перспективы на следующий год. И вот мы посмотрим как раз, в том числе и несколько акций с того разбора, и вы увидите, что действительно есть, есть инструменты, которые дали бы заработать не только миллиона, гораздо больше. Одной из такой акций будет акция Интеррау. Я не знаю, если здесь те ребята, которые слушали тогда этот вебинар, в середине декабря 2015 года, потому что я знаю, что ну, точно один человек покупал, писал мне в личку, покупал акции Интерау. Правда, немножечко с опозданием есть. А, отлично. А вот мне интересно, даже воспользовался ли тогда той идеей, я говорила о том, что Интерау один из кандидатов на, на лонг и есть смысл покупать среднесрочно и потенциал на 2,83 рубля открыт у акции. Не покупали ли? Просто интересно, может, кто-то из вас заработал на этой акции. Напомню, на тот момент акция стоила примерно там один десять, один давайте возьмем цену один рубль пятнадцать копеек. Ага, входили уже гораздо позже. Я вижу один семьдесят День 75 это цена, которая была в <клесной> весной, в апреле месяце. Вот тогда, когда я выступала на РБК, я тоже говорила о том, что акцию есть смысл и в текущей точке покупать. Ну, давайте я открою график побольше сигналом, именно среднесрочным сигналом на покупку, конечно же, было открытие уже Нового года, 4 января, когда мы видим. И смотрим на недельный таймфрейм, видим четко выход из широкого боковика, который продолжался с 2013 года вверх. Вот это был уже четкий сигнал на покупку. И когда акция находилась три года в боковике, то тут уже явно мы понимаем, что движение, несмотря ни на какие другие тренды других инструментах, будет восходящим. Вот это тот сигнал, когда можно было брать, брать лонг и действительно по хорошей цене. Если посмотреть от точки, скажем так, когда я давала первую рекомендацию на покупку, это середина декабря, акция выросла на 130%. То есть без плечей, без каких-то заемных средств на одну акцию вы бы заработали уже 130%. Чему я вам говорю? А, сейчас, в течение уже практически трех месяцев (май, июнь, июль) практически все инструменты находятся а, в широком боковике, и один день вы зарабатываете, два дня вы теряете. Мы перейдем потом к текущей ситуации на рынке. Все-таки я уделю немножко внимания <coughs> тому, о, о, той ситуации, что сейчас происходит, и тем торговым идеям, которые есть на текущий момент. На текущий момент Интерао, конечно же, уже смотрится после такого продолжительного тренда на остановку. То есть, в принципе, и акция выполнила тот потенциал, который я оговаривала. Первый – это 2,80-3 рубля за акцию, 2,80 мы видим, и прошлая неделька у нас закрылась, хотя и лонговая, но довольно-таки с таким длинным фитером. Возможно, в этой зоне будет какая-то остановка, коррекция по акции. То есть тут уже брать в действительно нет смысла. Я вот вижу, что все-таки покупали акцию на РБК, да? 1.75. И высидели движение, не закрывали позицию пока? В любом случае, и вот... ПОД 1.75, я думаю, очень даже неплохо заработали на этой акции. Держу, отлично. Пока можно держать, сигнала на выход нет, но, но брать уже текущий я не вижу смысла. Как вы сказали, 2.80, да? То есть вышел ровно по 2.80. Молодец. На самом деле мне очень приятно, когда просто дают какие-то рекомендации, люди пользуются и зарабатывают. И об этом мне потом был с фактом сообщают. Ира, спасибо, я заработал". Это очень приятно. Еще несколько акций, которые были озвучены в декабре месяце, это «Алроса». Но «Алроса» помимо того, что технически смотрелась на лонг, акции сама по себе сильна и по фундаменталу. С момента с момента прошлого вебинара декабрьского Время написано 60 рублей. Да, на тот момент торговались в районе 50 рублей, но более надежной точкой входа, конечно же, был уже январь и выход выше шестидесяти. То есть вот этот тренд, что-то еще зона непонятная, 60-50 рублей, а вот выход цены выше, 60, на, на дневном таймфрейме, на недельке уже давал сигнал на восходящий тренд. Если взять уже цену текущего входа 60 рублей, сходив наверх, акция дала порядка 40% прироста. Что тоже довольно-таки неплохо. Аэрофлот. Авиакомпания, которая, конечно, вне конкуренции в России, и это видно в том числе и по графику, обратите внимание, сходили обратно к тем же хаям, которые были у нас в январе 2014 года, поэтому отработали полностью это движение, которое я говорила, 60 рублей, уход цены выше 60 рублей, давали тоже, тоже точку входа в лонг. И э, сходив на 90, могли те, кто воспользовались бы торговой идеей, заработали бы 50% на одну акцию. То есть вы видите, что сделав всего несколько трейдов он, за год, можно действительно зарабатывать э, очень даже неплохо. Единственное, что... Э, что важно, да, что вы не можете делать, это набраться терпения. Набраться терпения для того, чтобы действительно дождаться нужную точку входа. Многие акции, и в том числе тот же Аэрофлот, Смотрите, вот четырнадцатый год, когда он долговался в боковике, ну, зачем лезть а, в инструмент, когда вы не знаете, а, в какой момент произойдет выход из боковика. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что данная цена является привлекательной для входа в сделку, но можно просидеть э, довольно-таки долгое время, э, прежде чем инструмент э, даст вам заработать. А вот выход уже с диапазона выше, да, с одной стороны, вы получаете цену хуже, э, например, так как уход э, в аэрофлоту выше 42 рублей, либо здесь уже выше... 60 рублей. Но вы четко понимаете, что сейчас уже движение идет. Так инструмент набрал топливо, и здесь вы уже за более короткий промежуток времени сможете заработать. Мы еще просто не знаем, когда входить. Ну, Алексей, если хотите узнать, приходите ко мне, вернее, присоединяйтесь к группе студентов, которая уже фактически сформирована, и 1 августа начнется семинар. А, при Притом семинар текущий будет растянут аж на месяц. Последнее занятие будет проходить 2 сентября, и как раз оно связано с тем, чтобы мы успели не кратко, да, там за две недели пройти все интересующие нас темы, а чтобы за месяц, в течение месяца, мы увидели, как меняются тренды, что интересно происходит на рынке, чтобы мы отработали как можно больше торговых идей. Поэтому курс разбит на, на целый месяц. Да. Еще раз повторюсь: вопросики ваши я отвечу позже. И перейду еще к одной акции, которая на тот момент смотрелась дальше на продолжение тренда. И там как раз возник спор, потому что участник, который мне прислал эту акцию, говорил о том, что он ее шортит. А я говорила о том, что не стоит брать шорт против тренда. Акция Мосбиржа и вот цена цена декабря месяца. Я говорила о том, что в акции нет сигналов на остановку тренда, и есть вероятность того, что мы пойдем на новые хайи 120-130 рублей. Как мы видим, 120 рублей уже сделано. Соответственно, с текущей цены акция принесла бы 25% прироста. Еще один момент о том, что не нужно шортить против Тренд. Если тренд еще в инструменте не закончился, вы сидите в позиции, продолжайте сидеть. Если не сидите, ищите точку для входа вон. Поэтому э, Мосбиржа тоже акция, которая пока не дает сигналов на шорт. И те, кто находится еще в позиции, я рекомендую не выходить. Видите, что рынок, вернее, некоторые инструменты уже корректируются, а Мос-биржа чувствует себя хорошо. Ну, Это замечательно, надеемся, у нас тоже будет все хорошо. Давайте немножко разберем а, текущую ситуацию на рынке, потому что вот, я уже озвучила о том, что несколько месяцев а, а, не дают нам заработать толком. И начну я все-таки с индекса. Я Потому что первоначально, если вы ищете длинные идеи, хорошие идеи, прибыльные, то вам нужно понимать, где же находятся сейчас индексы, насколько рынок интересен сейчас для покупок или наоборот для закрытия позиций. Я открыла недельный таймфрейм индекс РТС, уже много раз получала от ребят сделки с шортами, да? то есть пробуют шортить, но на самом деле обратите внимание на недельный тайфрейм, не сформировано еще ни одного сигнала на шорт, то есть тренд еще продолжается. Мы видели прекрасно, что нефть месяц назад сходила на 52 с половиной, нефть марки Brent, и сейчас торгуется 46,7. То есть фактически несколько недель назад произошла раз корреляция. Если полгода, в принципе, более-менее корреляция совпадала, нефть растет, ДТС растет, нефть падает, РТС корректируется, то сейчас произошло расхождение. РТС э, выглядит сильнее, то есть там э, не произошло такой существенной коррекции, как нефти, на недельное время мы видим тоже, что торгуется на хаят. Единственным моментом, который сейчас э, возможно сдерживает рост и продолжение тренда, это текущая экспирация опционов, то есть середина месяца, это экспирация опционов, и сейчас возможно немножечко Именно за счет этого придерживают цену. Но в целом мы видим, что, почитаемся по неделям, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-ю неделю находится РТС в боковике и больше смотрится сейчас на выход с диапазона вверх. Ни в коем случае я не могу уверять вас 100% в этой Потому что я могу ошибиться, и могут быть определенные новости, которые могут повлиять на а, разворот рынка. Но сейчас, на данный момент, ребят, сигнал на то, чтобы ходить в шорт, там, долгий шорт умеет. А, еще один, одним так, сайтом, я думаю, кто следит за моими вебинарами, точно должен знать о том, что я периодически посматриваю посмотрю на дефолтную России. И вот если взять период, ну, давайте так, трех лет, то мы видим, что инвесторы абсолютно бесстрашно сейчас относятся к рынку. То есть значение, которое сейчас показывается, это там, это район 240-935 пунктов. Это, это минимумы которые были в 2014 году. То есть нет, нет роста показателей кредитных дипломных и, в принципе, я не вижу никаких панических движений на рынке. Поэтому пока лонд, единственное, что летом, как обычно, происходит, часть денег уходит, так уходит в отпуск, волатильность в инструментах снижается, и заработать внутри дня, конечно же, гораздо сложнее. Но тем не менее, работайте в первую очередь по тренду. Сегодняшняя коррекция. Сейчас отключу, отключу, ребят, свое изображение, потому что те участники, которые будут смотреть потом записи вебинара, не будут видеть график. Поэтому я временно выключаю себя. Сегодняшний день. да, Мы видим, что перед вечерней сессией тест довольно-таки существенно слил, практически на 2000 пунктов от а, сегодняшнего хайл, от открытия. Но обратите внимание, обязательно обозначу вот эту зону, зоны там 95-94,5, то есть объемная зона. Фактически она может выступать поддержкой. Важный момент посмотреть не только, как сегодня закроется сессия, но и как завтра откроется. Потому что в целом мы видим, что выход из диапазона произошел вверх, и текущая поддержка, которая действительно является такой важной, это 94-93-750, то есть тест 93-750 вполне даже возможен, то есть еще раз протестируют бывшее сопротивление как поддержку и уже будем смотреть, что будет в этой зоне. Если цены вернут ниже, если цена идет ниже 93 тысяч и нефть закроется ниже, то скорее всего вернуть а, вернут диапазон широкого рынка. Пока все-таки не держивается, пока мы видим, а, сессия торговая не закончилась, и о смене тенденции говорить рано. Так, запись, конечно же, ребят, будет всегда все мероприятия, которые я веду, записываются, и автоматом потом выкладываются на YouTube-канал. Итак, еще раз повторюсь, 93,750, вот примерно эту зону вполне могут еще протестировать. Но в целом, если вы вспомните начало года, то тренд развивался, в принципе, так, так же вяло и неуверенно. То есть не было техническое хождение рынка меняется и РТС в том числе стал ходить по-другому если раньше там возьмем 14-13 год тренды были по 20-25 тысяч пунктов фактически без отката просли то сейчас действительно зарабатывать гораздо сложнее и если вы четко понимаете что есть те границы, которые интересны для покупок, это, к примеру, зона 85-86 тысяч, то, соответственно, все, что происходит внутри диапазона, уже как казино, то есть тут уже 50 на 50. Поймали какую-то маленькую торговую идею, заработали. Не поймали, потеряли. Единственное, что вы можете вот в этой зоне контролировать, это процесс получения убытков. Это единственное, что вы можете контролировать, потому что в этой зоне 50%, из вас, э, шортить, 50 из вас будет шортить, 50% из вас будет вунговать, каждый из вас по-своему прав, потому что это середина диапазона и цена может пойти как вниз, так и вверх. И только, э, и только так, сокращение своих рисков, э, уменьшение рисков, э, будете резать лосей, вот только это может спасти. Ваши депозиты от серьезных потерь. Лично я еще раз повторюсь: июнь-июль фактически не торговала. Сделок очень мало, и внутри дневных так тем более. Большую часть времени, да, признаюсь, я летом отдыхаю, езжу, путешествую, читаю очень много книг, занимаюсь ребенком, занимаюсь собой, саморазвитием. То есть не трачу время на рынок столько, сколько это будет нужно, когда, когда будут тренды. Переключусь на всеми любимую валютную пару доллар-рубль. Сегодня идет рост, но с одной стороны вам хочется уже запрыгнуть в лонг и, скажем так, и сидеть среднесрочно, да? Об этом уже шла речь, и многие опять же мне писали о том, что вот 65 тысяч, поддержка, надо брать лонг, а я говорю о том, что не торопиться, не торопитесь, либо дождитесь ухода цены выше 68 тысяч, и тогда уже смело берите лонг, но пытаться ловить дно у инструмента не стоит. И мы видим, что 65 тысяч не выступила все-таки сильная поддержка, ее пробили прошили и цена закрепилась ниже. Сейчас мы видим выход повышенных объемов. Скорее всего, текущая цена на сегодняшнюю торговую сессию примерно, может, там еще чуть-чуть сходит, будет максимум. Переключу сейчас на часовик, чтобы посмотреть, в принципе, куда может быть рост. По часовику зона остановки находится, конечно, выше. Это район... 65 тысяч 100 примерно. Но, возможно, сегодня мы не добьем. Текущие объемы для вечерней сессии уже довольно-таки повышены, поэтому я и предполагаю о том, что а, где-то здесь а, может быть хай на сегодня. Если бы заходили внутридневной какой-то лонг, то текущая цена очень даже неплохая для закрытия позиций. О том, что э, тренд в фьючерсе поменяется, уже стоит судить на э, дневном таймфрейме. Я бы дождалась уверенного закрепления цены выше. То есть что значит «уверенное закрепление выше»? цена должна закрепиться выше 65, и следующая торговая сессия не спустится ниже 65. То есть мы видим, что в следующий день будет тоже торговаться выше. Вот тогда уже можно как-то пробовать аккуратненько делать покупки на продолжение, вернее, на смену тенденции восходящего тренда. Объем последней торговой сессии в целом упали, и как говорить о том, что вот эта зона была привлекательной для покупок, сложно. То есть нет, нет тех, скажем так, веских параметров, говорящих о том, что тренд поменяется. Нефть. В начале вебинара я сказала о том, что с ртс произошла раскорреляция. То есть РТС ведется гораздо сильнее. В принципе, последней торговой сессии. Каждый день мы видели обновление хая, нефть тем временем скорректировалась с 53-52 долларов до 46 и уже в течение 7-8 торговых сессий торгуется в боковике. Никаких сигналов ни на лонг, ни на шорт нет, поэтому... Нефть не является сейчас привлекательным инструментом для торговли, так как фьючерс на российском рынке не очень ликвидный, то ловить здесь какие-то объемы крайне сложно. И на самом деле, ребят, такую подсказочку вам даю, нефть интереснее всего торговать по средам и после выхода статистики запасов сырой нефти. То бишь после 17.30. Вот тогда мы видим э, истинное направление и движение в инструменте. То есть 17.30 выходит статистика, только тогда вы принимаете решение, можете ли вы зайти в сделку, есть ли потенциал движения, куда поставить стоп, потому что часто бывают резкие импульсы, когда вы, вам уже сложнее зайти в сделку. Но э, внутри, внутри скромного дня. Если не брать среду, то сейчас нефть а, слишком маленький для движение, практически неволатильный. Интересным инструментом, на который я бы обратила внимание ваше, это лукойл. Я даже сейчас открою а, первоначальную акцию, потому что если вы планируете идею рассматривать более скажем так, долгую, то, конечно же, стоит прибегать к графикам по акции. Ну, а там уже вам решать, покупать акцию, либо покупать фьючерс. Сделаю сейчас более, больше график, чтобы вам было видно. Итак... Акция тоже довольно-таки продолжительное время находилась в широком боковике, тем не менее сейчас ведет себя сильнее рынка и устремляется вверх. То есть каждый день у нас хай обновляется, потихонечку продвигаемся вверх. Единственное, что внимательно стоит следить за зоной 2900 рублей за акцию. То есть, возможно, с этой зоной будет продажа, может быть, не будет. Но пока потенциал есть. То же самое происходит и на фьючерсе. Обратите внимание, сегодня очень многие инструменты скорректировались, а в Лукойле ничего такого существенного не произошло. То есть та коррекция, которая была, вечерней сессии, в принципе ее очень даже хорошо выкупили. Единственное, что напомню вам, что фьючерс на Лукоил не очень ликвидный и к сожалению, брать большие объемы не получается, потому что спред в стакане большой и особенно если вы торгуете внутри дня, пытаетесь внутри дня, то здесь соотношение риск прибыли не соответствует. Если вы уже планируете в долгую, в долгую и со стоп в районе там 150 пунктов, потому что у вас и потенциал брать там, 500 тысяч пунктов, вот тогда и есть смысл э, действительно рассматривать этот инструмент для покупок. Единственное, что напомню, из того, что он не ликвидный и есть э, более повышенные риски, если цена пойдет не в вашу сторону, то берите ее и покупайте без причин да, фьючерс, чтобы в случае чего не поймать непредвиденные э, больше убытки. Я сейчас э, перейду к вопросикам, которые вы задавали, потому что есть ребята, которые заранее высылали в группу, вернее не группу, а пересылали на корпоративную почту. И, конечно же, в первую очередь я их вопросики рассмотрю. Анна задавала вопрос я не буду зачитывать все вместе, но вот проблема в том, что цена очень часто идет обратно, да, то есть входит Аня в сделку, и цена идет не туда, куда нужно. А вся проблема, Анечка, в том, я надеюсь, ты присутствуешь на вебинаре, что, опять же, твоя торговля осуществляется в середине диапазона, в боковике. То есть вот тот пример, который которые я вижу, вход в шорт, абсолютно не, неинтересная точка входа. На самом деле, на тот момент, когда Аня шортила, обратите внимание, тренд в РТС, это часовик восходящий. И да, в пятницу у нас там была небольшая коррекция, но в целом сигналов на шорт не было, это раз. То есть первая ошибка – это контртренд. Второй момент, который Аня не учитывает, потому что не знает, возможно, всех особенностей РТС, это объемы. Первые часы идет -то, распределение. Мы видим, что спустившись вниз, фактически вот в этой зоне были максимальные объемы. А там, где Аня шортила, тоже были повышенные объемы. Да, сейчас, в принципе, объемы торгов уменьшились, и пятиминутки даже по 8-9 тысяч контрактов за пять минут уже считается повышенным объемом. Так вот, Аня продала там, где кто-то подбирал позиции, то есть подкупал. И после обеда мы видим, что Анин Стоп вынесли, в принципе, все стопы, кто пытался зашортить, прятали за открытие торговой сессии. Ну, соответственно, вот этот объем мы и видим, что повыбивали, повысили стопы. Цена сходила по часовому таймфрейму к уровню сопротивления четко, то есть уровень у неправильно обозначен, вот сопротивление, и после этого... Действительно, во второй половине дня уже скорректировалась вниз. Но пятница была всего лишь коррекция после роста в течение нескольких дней. Но в понедельник, мы все помним, открытие произошло сразу же с герпом вверх, да, на обновление нового хая. Поэтому, Анечка, ловить шорт против тренда в середине диапазона после выхода объемов, то есть много... Причин, которые перечислила, были не в сторону твоей сделки. Ну конечно же, рейдж. Когда, когда мы торгуемся в рейдже, когда мы видим, что на рынке пила, лучше пропустить вообще сделку, чем ходить. То есть должно быть гораздо больше веских причин, гораздо больше сигналов для того, чтобы вы заходили в сделку. И, конечно же, одним из самых интересных входов сделка будет будет вход после ложного пробоя. То есть, когда мы, вот, к примеру, лукойл пока открыт, когда мы видим, что есть у нас уровень, его пробивает, когда мы видим, что в данной зоне повышенные объемы и ценус выкупают довольно-таки активно, то вот, вот это вот, ну, так, та точка, которая нам дает возможность заработать потенциалов сделки есть, и мы находимся возле а, уровня, объемы были, ложных пробой был, вот тогда стоит входить. В остальных всех случаях это уже действительно 50 на 50. Можете заработать, можете потерять. Вы тратите очень много времени а, внутри дня на поиск сделок, на этот хаос, который происходит, это действительно рынок, который сейчас это полнейший хаос, и к сожалению, большая часть из вас теряет и не зарабатывает. Так, еще один вопрос от Ани. Вот такой хитрый вопрос. А, возможно ли ставить сразу две заявки? А, одно а, в одном инструменте. Один на продажу, другой на покупку с маленькими рисками. Аня, вот ту схему, которую ты написала, если уже очень хочется чего-то нового, новых ощущений в рынке попробовать, то нужно делать на разных торговых счетах. На одном счете это не сделается. То есть встречные заявки, либо покупка, либо продажа, это уже работа в спрейде. Да? То есть это уже такой скальп. А на разных счетах да, вы можете на одном взять лонг, поставить короткий стоп, а на другом шорт короткий стоп, и там уже смотреть. Но если вы зашли... Когда в инструменте «Range» у вас может вывести один стоп, вы зашли в лонг, а потом сходить и за другим стопом шартовым. То есть не та, не та сделка может не принести вам прибыли. Поэтому э, вот такая система – это не выход из ситуации, Анечка, на самом деле. Я понимаю, что, э, видимо, уже устали ловить стопы, но просто проблема в том, что вы неправильно, не в том месте, ни в то время входите в сделку. Так, вопрос от Игоря, Игоря Алькова. Так, скажите, пожалуйста, почему вы входите в позицию в несколькими частями, а не одним лимитом? Игорь, в первую очередь я рассчитываю свои сделки от риска. Соответственно, если я понимаю, вот, что мне нужно туда-то, туда-то поставить стоп, и я буду входить ну, такими частями, буду выставлять заявки таким образом, чтобы э, в, среднем, в среднем я вписала 100-300 на сделку, которую я планирую. И не стоит бояться о том, что э, цена, скажем так, уйдет без нас. Ну, если даже дадут часть и уйдет без нас, ничего страшного не произойдет. Мне главное, чтобы я не получила слишком высокую цену и не перебрала свой риск на сделку. Поэтому думайте отобратно, каким образом минимизировать свой риск, чем как бы побольше взять позицию. Тем более в таком рынке, как сейчас, это очень важный момент. Так, еще есть вопросики. Евгений спрашивает по поводу свинт-торговли, как вы это понимаете. На самом деле понятие свинт-торговли ⁇ это американское понятие, это не я придумала, и подразумевает удержание сделки в течение нескольких торговых сессий. То есть перенос обязательно увернает, удержание по тренду несколько дней. Это не среднесрочная торговля, но очень много движений, которые происходят сейчас на рынке, мы видим, что несколько дней инструмент растет, потом все равно остановка. Поэтому больше это все-таки а, те сделки, которые я удерживаю, и когда рынок хорош, среднесрочными их не назовешь. Это удержание все-таки в течение нескольких дней. И очень часто эти сделки, Евгения, закрываются в пятницу. То есть если даже всю неделю я видела рост, то пятница будет хорошим временем для фиксации прибыли, чтобы не оставлять позицию через выходные, потому что выходные всегда это повышенные риски. Очень часто все черные лебеди на рынок прилетают Почему-то либо по пятницам, либо по понедельникам, после выходных. Поэтому <сёплёжный> но лучше прикрывать либо полностью, либо частично свои позиции, даже если они были трендовые. На что вы обращаете внимание в зонах добития экстремумов? на 60 минут на графике. Ну, Евгений, на самом деле, если бы вы прислали конкретно какой то график, которая вас интересует, я бы обратила внимание. Давайте посмотрим на примере опять же вот открытого лукойла. Он не самый, конечно, интересный инструмент, но тем не менее давайте текущую ситуацию посмотрим. Вот у меня была обозначена уже зона поддержки. и Я говорил, когда происходит <coughs> перелоу пере базы, которая была уже на часовике, и выкуп — это хороший сигнал на покупку. То, что будет продолжение восходящего движения, в данном случае с потенциалом 28 470 примерно. И вот мы видим 18 июля, Делается перелом по часовику, потому что эта зона уже для нас была обозначена как поддержка, мы видели, что отсюда постоянно были покупки, тем не менее сделали перелом. Я посмотрю сейчас, были ли объемы, возможность того, что фьючерс не очень ликвидных объемов практически не было, ну, Перелову сделали, объемчики были, но не мега большие. После чего импульс продолжился и действительно тренд и в дальнейшем обновил свои хармы. Поэтому, когда происходят тесты уровней на прочность, это только нам помогает понять, насколько уровень крепкий, насколько он интересен для покупок. вот ситуация. В РТС помни, да, восходящий тренд, коррекция с 94 тысяч, сходили на 86 360, поймали определенную остановку и мы для себя уже обозначили данный уровень как новая лоу, после чего пошел откат на век. Тем не менее, 16 июня Сделали перелог, ложное закрепление в течение нескольких часов. Но, как я часто акцентирую внимание, что важным моментом является не где торгуется цена внутри дня, а куда она идет и как закроется торговая сессия. То есть ложное закрепление, вы даже смотрите на часовике. Считайте, раз, два, три часа цена торгуется ниже уровня. А не тут-то было. То есть это не является сигналом на вход в шорт. Мы ждем. То есть в таком случае мы не входим ни в лонг, ни в шорт. Мы смотрим дальнейший сценарий. Либо мы увидим выход с данного диапазона вниз. Вот тогда уже там будет сигнал на шорт. Либо возврат опять к уровню поддержки. Потому что в целом а, тренд является... А, приоритетный от а в инструменте, мы знаем, что в ОТСе, план вовы был, был и сохраняется пока. Торговая сессия закрывается выше уровня, что дает нам еще один сигнал на то, что мы торгуемся выше уровня, то есть мы торгуемся от зоны покупателя. Поэтому, Евгений, часовик, внимательно смотрим, какие объемы выходят возле экстремов, то есть возле уровня сопротивления, либо возле уровня поддержки. Я вот еще все-таки обозначу а, примерно тот уровень, который я уже озвучила, 93.750, уровень, который у нас был хайм, уровень, который у нас а, опять является поддержкой, и вполне возможно, что в этой зоне образуются новая база, то есть, скорее всего, здесь будет борьба, поэтому сейчас не стоит на вечерке не входить, не завтра с утра сразу заходить в сделку. Действительно, пусть поборятся без вас, мы посмотрим, кто сильнее покупатель, либо продавцы, и тогда уже будем принимать решение на вход в сделку. Также, так как завтра среда, то возможно до 17:30 до запасов нефти ничего на рынке интересного и не будет. Посмотрим. Так, Евгений, ага, я поняла, это касающийся вопроса РТС, Сбербанк, ну, по РТС я уже ответила на вопросик, давайте посмотрим Сбербанк. Сбербанк, с одной стороны, мы видим, что были попыточки сходить наверх, обновить хай, но мы так не увенчались успехом, и хайп, который был у нас 7 июня, не был перебит. То есть вернули пока в диапазон. Такая зона поддержки 13 13,970-14 тысяч. То есть тут вот очень сложно, ребят, поставить четкий уровень, потому что он размыт, много, очень, много внутренних уровней. Поэтому, понимая, что если вы входите в лонг по 14-100, в любом случае нужно ставить очень короткий стоп, потому что могут сходить гораздо ниже. Но в целом я вот не люблю такие внутренние уровни торговать, а все-таки люблю торговать под экстримов. Если будет какой-то ложный пробой и выкуп выше 14 тысяч, вот эта зона будет гораздо интереснее. Все-таки вот стоит набраться терпения и ждать возврата цены ниже либо уже дождитесь уходить цену выше 14,360. Здесь в середине диапазона вы видите, что взять внутридневную сделку, заработать 100-120 пунктов крайне сложно. То есть есть определенные движения, но поймать их действительно не так просто. Поэтому пока Сбербанк оставьте в покое, отметили для себя вот две зоны и вот смотрите уже, что здесь происходит. Либо будут ложные пробои, возврат диапазон, особенно если будет, э, будет перехай и возврат диапазон, то можно будет открывать шорт. Почему в данном случае шорт можно будет открывать? Потому что мы уже видим, что это не первое касание э, хай, да, то есть когда четко идет тренд и нет остановок, а мы видим, что инструмент уже в течение недели, да, уже даже больше недели торгуется в боковике. Поэтому мы видим, что Выше цены не пускает, и отбой от уровня сложным пробоем нам дает сделку. Это не будет контур трендовая, эта сделка будет от верхней границы боковика. Поэтому в Сбербанк пока вот эти уровни максимально важны, от которых мы будем смотреть уже а, свои сделки на работу. Так, просили еще Си, еще раз Си посмотрю. Ну, я уже говорила о том, что, в принципе, у нас по часу открыт потенциал сейчас к 65 100. Ну, не знаю, насколько это осуществится в реале, потому что уже сейчас на вечерней сессии выходят довольно-таки повышенные объемы, и мы можем увидеть возврат ниже 64 500. То есть возврат ниже... Можно будет завтра рассматривать данную зону для открытия шортов в боковике. То есть в целом у нас тренд несловный, тренд с 20 января 2016 года нисходящий и текущий поход наверх это всего лишь отскок. Поэтому возвратся ниже 64 500 нам даст сигнал на вход в шорт. Вот такие уровни Евгении сейчас максимально важны, да, при, которые максимально рядышком находятся от текущей цены. Ну, наверх пока я не буду их в принципе, показывать, потому что мы не закрепились более скажем, двух суток, выше 65 тысяч, чтобы говорить о том, что будет логовое движение в инструменте. Итак, вопросы, которые вы писали на почту, касаемо текущего вебинара, я ответила и приступлю к э, ответу на вопросы в чате. Так. Здравствуйте, каким минимальным капиталом можно че-то Заранее благодарить. Ваня, ну, если вы в целом никогда не торговали и хотите попробовать себя на фондовом рынке, то я не рекомендую открывать счет больше 50 тысяч рублей. И можно даже гораздо с меньшей суммой начинать, там, даже в районе 10 тысяч рублей для того, чтобы торговать фьючерсы Сбербанка, Газпрома, Лукойла, нефть, то есть пробовать более дешевые инструменты. Купить один фьючерсный Сбербанк, это всего лишь там 1200-1400 рублей. Поэтому это то, с чего можно начать кажется, тренироваться. РТС, он уже подороже, тут для покупки либо продажи фьючерса нужно 13 тысяч рублей, соответственно капитал Поболее, да? есть, Тут я уже рекомендую все-таки ближе к 50 тысячам. Но для новичков РТС нежелательный инструмент, он очень волатильный, и, скажем так, более волатильный, чем остальные. И здесь можно как больше заработать, так и больше их потерять. Поэтому внимание, акцентируйте внимание уже на свои материальные возможности от 10 до 50 тысяч достаточно. Иван, опционы сейчас вообще не смотрю, даже не могу сказать, что там сейчас происходит. Потому что опционы торговать интересно, когда есть тренд. Сейчас в боковике я даже не смотрю. И только вернулась фактически с отдыха, поэтому даже их не открывала, не смотрела. Так, Ирина, лонг или шорт? после того, как свечка пробила уровень, закрылась выше или ниже этого уровня. Борис, не так все просто. Закрытие выше уровня даже на часовом таймфрейме не дает сигнала на лоб. Я уже приводила пример по РТС, и очень подробно данную ситуацию рассказываю на обучающем курсе, когда происходит ложное закрепление. Когда мы видим, что цена торгуется ниже открытия и на часовике смотрится ниже, но это не является сигналом, даже если мы видим, что несколько часов цены не выкупают. Тут уже есть определенные нюансы, на которые нужно смотреть на маленьком таймфрейме. Да, конечно же, завтра у Суздальцева я буду. К сожалению, с Одессы не смогла выходить в эфир, потому что был слабоватый интернет были бы на связи. Ирина, где вы смотрите запасы по сырой нефти по средам в 17.30? На самом деле, Елена, как таковые запасы вам не нужно анализировать, вам только нужно знать выход новостей. Кстати, я сейчас вам не брошу. секундочку. Но На самом деле, судя по текущей ситуации, которая видна на графике, возможно, ничего интересного и не будет завтра в среду. Очень часто именно движение в среду 17.30 происходит, когда мы видим... К примеру, тренд уже был восходящий, и в 17.30 может произойти какой-то откат вниз, выход какого-то мега объема, и за вечернюю сессию нефть растет и обновляет хай. Тут вот текущая, текущая тенденция вообще не очень понятна. С одной стороны, удерживается поддержка 46 долларов, с другой стороны, мы видим вот такое поджатие. Есть, идет, возможно, действительно завтра будет будет какой-то выход из диапазона. Либо мы видим, что с данного треугольника выход произошел вверх, либо пробьет вниз. Поэтому вот рынок, я думаю, все-таки стоит завтра не торговать до 18.30. Не думаю, что будут какие-то интересные движения. Анастасия, как правильно ориентироваться на объем? Вообще, Настя... Объемы дают нам очень-очень-очень много полезной информации. Фактически, я в своей торговле использую а, график и обязательно объем. Без него я не буду входить а, в сделки. А, важно, в каком диапазоне вообще находится инструмент, какие уровни уже проторговались, а, как произошло открытие с объемами, либо без, где цена находится. После открытия в середине диапазона, либо возле <coughs> минимума или хая. То есть очень много нюансов, которые нужно учитывать, отталкиваясь от объема. Насенька, более, конечно, подробно я рассказываю ребятам в течение 10 дней интенсивного семинара обучения. Поэтому, если хотите, присоединяйтесь к группе и узнайте, как четко ориентироваться на объемы. Ребята, всем, кому интересно пройти курс обучения, пишите, непосредственно регистрируйтесь, заполняйте форму и пишите туда, потому что сейчас я не буду тратить время, потому что другие ребята пришли послушать вебинары, и в том числе и мои студенты. Я еще раз сброшу ссылочку. Поэтому заполняйте регистрационную форму и задавайте все свои вопросы менеджерам на почту. Яева, тоже вопросы по, по обучению. Зарегистрируйтесь, напишите, пожалуйста, на почту, он подробно расскажет. Хорошо? Я не тратила на это время. Также, ребят, одно слово скажу о том, что до 25 июля включительно действует акционное предложение, акционная цена на курс обучения, поэтому не тяните и пишите сейчас письма для того, чтобы получить скидку. Да. Борис вот пишет о том, что объем на графике не объективен, так как э, значительная часть проходит вне биржи. Борис, есть логика в ваших словах однозначно, но тем не менее, те торговые объемы, которые мы видим даже у себя на графиках, нам дают э, достаточно информации для торговли. А, <coughs> вне биржевые объемы могут проходить и часто проходят по... <coughs> по акциям, но по фьючерсам тут более-менее все в порядке. Я вам пример приведу таким образом. Вот РТС, я сказала о том, что тренд восходящий, но нужно смотреть на объемы. Мы видим, что 18 июля, в понедельник, открытие произошло с обновлением хая. Мы видим как раз выход повышенных объемов, но цена не закрепилась выше. Я сейчас переключу на часовик, чтобы вы видели уровень. То есть, с одной стороны, мы видим, хай обновили, первый час торгов, но цена не закрепилась выше. Мы не улетели наверх. Вышли объемы без продолжения движения. Импульс был, импульс закончился. То есть, в таком, когда мы видим такое открытие, ни в коем случае нельзя брать лун. Ну, о чем-то говорить, что, скорее всего, будет первоначально откат, а потом уже вход в позицию. Я на утреннем кофебрейке говорила о том, что, возможно, будет остановка в районе 96 тысяч. Но нужно смотреть. Когда утром в 10.30 я даю анонс, очень сложно первоначально сказать. Я сказала, что, возможно, будет либо к середине э, импульса да, утреннего гэпа, либо 96 на самом деле на практике мы видим, произошло третий сценарий, которым я не озвучила, но а, такое тоже происходит. Это закрытие гэпа. А, важным моментом является то, что гэп действительно закрыли и выкупили. Гэп закрыли. А, те стопы, которые прятались с 15 июля, вот они, видите, вот эту пятиминутку, они были успешно выбиты, но после цена вернулась наверх. И если кто смотрел мои сделки, чтобы не говорили там, Ира рассказывает, но с фактом, на самом деле она так не торгует. Я вам сейчас открою эту сделку. Секундочку. У меня просьба сбросить в чат группу ВКонтакте, для того, чтобы ребята могли кто еще не подписан, присоединиться и присылать свои сделочки. Вот там вы четко будете следить и видеть. Я вам открываю сделку, вернее, группу в Фейсбуке, но вот такая же группа есть в ВКонтакте, и там можно видеть и мои сделки, и студентов в том числе. И смотрите внимательно, вот эта ситуация. Закрытие ГЭПа, закрепление цены выше и вход. Да, вот Елена говорит, что видела эту сделку. То есть вот это а, действительно та точка, которая в понедельник была для входа в лоб. Да, хотелось бы зайти раньше, но не было сигнала, не было объемов, не было а, выкупа, не было закрепления цены либо выше, либо скажем так, остановки на 50% откате. То есть этого не произошло. Цена скорректировалась гораздо ниже, после чего вернулась уже в диапазон. И а, также вечером я сразу же прикрепила закрытие данной сделки, так как вечерочка, конечно же, потенциал был повыше, 96,5, но на вечерке уже стоит учитывать а, те объемы, которые были. Смотрите, перед вечерней сессией а, в последний час торгов тоже выходят объемы, потому что те участники рынка, которые брали позиции внутри дня, они, в принципе, перед вечеркой закрывают. Я смотрю на то, что хай уже не обновляется, так как э, в целом инструменты торгуются в боковике, то я не буду э, оставлять позицию, не буду ждать уже окончания вечерней сессии там, 22 часов, да, то есть ближе к закрытию. Я вижу, что хай не обновляет, то я закрываю позицию, потому что в любом случае э, соотношение риск-прибыли один к трем у меня взято. Ну, скажем так, сделку взять Взяла, потому что я видела хороший вход с коротким стопом. Но в целом, я вам повторюсь о том, что последние там, месяца полтора практически не торгуют. То Сделать крайне мало, но зато меня не пливит. Зато у меня нет серии отрицательных убыточных сделок. Да. Поэтому присоединяйтесь в группу в Фейсбуке, ВКонтакте и Будете, как сами участниками активными, выкладывать свои трейды, либо вопросы по графикам, либо следить за другими участниками. Так. Вопрос от Алексея. Добрый вечер, Ирина. Расскажите, пожалуйста, как вы ставите стопы, тейк, ртс, Сбербанка. как вы ведете как идите положительный трейд, то есть когда закрывайте позиции или часть позиции, спасибо. Ну, Алексей, в принципе, наверное, это не тема текущего вебинара, чтобы рассказывать э, там, точку входа, стопы и выходы. Э, возможно, я перед э, стопы, еще проведу вебинар, э, о чем сообщу позже на страничках и посвящу ему именно торговлю уже в боковике. Так как э, именно сейчас вот такой рынок, то нужно учитывать много факторов. Здесь нужно, Алексей, учитывать и э, АТР в инструменте, насколько э, волатильность сейчас высокая либо низкая. Э, соответственно, если нет тренда, то потенциал сделки нужно делать меньше, чем когда инструмент в тренде. То есть много совокупности факторов. Средние стопы я озвучу на словах МАНУ, то есть по РТС у в принципе, колеблется у меня от 300 до 500 пунктов, по Си 150-250, по Сбербанку 25-50. То есть такой разбег именно связан с тем, есть ли тренд, какая волатильность, какой запас хода в инструменте и откуда я вхожу, где у меня точка входа. Поэтому тут двумя предложениями не ответишь. Борис, то есть э, про объемы. Да, вот. Пусть будет падение, большой объем. На это, может быть, э, зашел продавец, так и покупатель. Поэтому это не показатель условий. Борис, я соглашусь с одним, что в моменте выхода, Объема при падении не имеет значения. Важно, что происходит в течение нескольких часов, либо следующей торговой сессии. То есть то, что вот сейчас мы по РТС увидим а, слив и выход объемов, ну, конечно же, вот, вот эта свеча, помимо того, что в 17.45, пятиминутка сама по себе очень большая по АТР, вот посмотрим, да, Uh, максимум 95 330 минимум 94 800 ну, 550 пунктов да, сама по себе свечка больше стандартная это раз то есть повышенный объем второе uh, в этой зоне те кто набирали ланги соответственно прятали свои стопы здесь посыпались стопы это повышенные объемы гораздо интереснее смотреть uh, когда объем выходит уже на маленьких свечках то есть, которые уже стандартные, это два. И второе же, пробьют ли эти объемы завтра, либо нет. Если мы увидим, что цена возвращает к объемной зоне, но не выкупает, и опять выходят повышенные объемы. То есть подошли сюда, и все, цена больше не идет. Мы видим, что отбиваются несколько часов завтра, то да, это уже будет сигнал на то, что есть вариант на смену тенденции. Если же мы увидим завтра открытие с гэпом вверх, закрепление выше объемной зоны, то, ребят, смело открываем лонг на продолжение э, тренда восходящего. У нас будет потенциал там, в районе 96,5. То есть дойдем, не дойдем, неизвестно, но скажем так потенциал у нас будет хороший. Поэтому, Борис, в моменте выхода объема действительно не значит. Важно, что произойдет дальше. Вопросы есть по теме, есть не по теме. Александр Габриков по поводу риск на сделку 5% — это очень большой риск. В любом случае риск не больше 1%. В среднем так, от 0,5% до 1%. Тут уже зависит от того, буду ли я брать сделку свинговую, да, не держать несколько дней, либо это внутридневная. Внутридневной риск больше, чем той, которую буду переносить на несколько дней. Павел, по поводу инструментов, которые сейчас были бы привлекательны для покупки, я не скажу, потому что а, действительно очень многие уже, уже скажем так, растут, уже в тренде, и хорошим моментом была, конечно же, для покупок зима. Кстати, как и прошлое тоже. Поэтому на текущий момент, Паш, вот недооцененных, вот, чтобы сейчас покупать, я таких людей не покажу их нет. Итак, ребят, на этом текущий вебинар я буду заканчивать. Напомню о том, что завтра мы встречаемся в 13.00 у Игоря Суздальцева. Ссылочку для регистрации на семинар, который стартует 1 августа, еще раз продублирует. По всем вопросам пишите, и мои менеджеры с удовольствием вам расскажут это, ответят и помогут. Либо, если есть непосредственно вопросы лично ко мне, пишите с радостью отвечи в вконтакте, в Фейсбуке Ирина Булыгина. Найти очень легко. В принципе, Фейсбук. Я... Добавляйтесь в друзьям, рада помочь. Всем желаю приятного вечера, хорошего. Завтра напомню, что не торопиться входить в сделки. Действительно, рынок сейчас не в лучшей фазе для торговли внутри дня. Поэтому наберитесь терпением. И вот я для себя в последнее время такую кредо выработала. В любой непонятной ситуации на рынке иди в спортзал. Вот я вам этого и рекомендую. В любой непонятной ситуации на рынке поднимайте попы, не сидите за монитором, а идите в спортзал, либо катайтесь на велосипедах, проводите время с пользой. Не тратьте драгоценное время, сидя возле монитора. Поэтому ведитесь активный образ жизни. Всем пока-пока и до завтра в 13.00 встретимся.